Приветствую вас, дорогие мои. Тема этого видео – Святая Блаженная Матерона Московская молитва о помощи. Блаженная Моторона в жизни была простой женщиной, но стала одной из любимых святых для православных. Ее называют спасительницей и заступницей. И после ее смерти годами десятки, сотни тысяч людей приезжают к ней в Москву, к Покровскому монастырю, который находится на улице Таганска, 58. Каждый человек приезжает к ней со своими просьбами, с любовью и уважением к этой святой. Еще перед смертью Матерона сказала, «Все-все, приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». А еще Матушка Матерона говорила, что все те, кто доверит себя и жизнь свою, и ее ходатайство ко Господу, спасутся. «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти каждого». Жизни святая Моторона была слепой и немощной, слабой снаружи, но такой сильной внутри. Она полюбила Господа, а взамен получила способности лечить и исцелять, предвидеть и предупреждать воистину, веру в Бога творить чудеса. Давайте, дорогие мои, и мы сейчас помолимся вместе с Святой Матронушке о помощи. Каждый из вас из разных уголков земли, храня веру в Бога, будет творить молитву Святой Матроне, и пусть она услышит каждого молящегося. Молитву читайте семь дней, читать я ее буду семь раз, повторяйте ее за мной в тишине и спокойствии. Итак, если вы готовы, вам никто не мешает, мы начинаем. Святая Матерона, прошу, помоги от всякой болезни, от всякой беды. Спаси мою душу, ошибки прости, ведь так тяжело мне. Но нужно идти. Ты с Богом на небе, я здесь, на земле, И Господом век мне отмечен. Лечу я по жизни, пытаюсь успеть, И знаю, увы, я не вечен. Господь в этой жизни мне очень помог. Люблю я Его без сомнения. Святая Матрона, спаси от тревог, Дай в жизни немного везения, И все я успею. И все я смогу. С задачами всеми я справлюсь. Святая Матрона, благодарю. Поверь мне, я сильно стараюсь. Святая Матрона, прошу, помоги. От всякой болезни, от всякой беды. Спаси мою душу, ошибки прости. Ведь так тяжело мне.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 и все я успею, и все я смогу, с задачами всеми я справлюсь. Святая Матерона, благодарю, поверь мне, я сильно стараюсь. Дорогие мои, если у вас есть возможности, желания, вы всегда можете материально помочь нашему каналу. Все реквизиты в описании под видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях. А я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч, дорогие мои.